Давайте поспорим. Если вы начинающий инфобизнесмен, то бьюсь об заклад. На протяжении предыдущих двух недель вы хотя бы один раз бывали в следующей ситуации. Вы участвуете в каком-нибудь тренинге или вебинаре по инфобизнесу, и в определенный момент тренер вам говорит. Сделайте продающий сайт, настройте директ, создайте рассылку. Это просто. Вы спрашиваете... Эм... А как это сделать? На что получаете ответ? Не задавайте тупых вопросов. На все вопросы вам ответит YouTube. Просто прогуляйтесь по интернету, там найдете ответы на все свои вопросы. Вы думаете, ну ладно, попробую. Заходите в Google, в YouTube, ищите ответы по поводу того, как технически сделать то, что вы сейчас изучаете. И вот вы ищете, кликаете, смотрите разнообразные ролики, читаете статьи, заходите на форумы. Однако уже после 10 секунд данного Интернет-серфинга вас клонит в сон. Информация везде противоречивая. В одном месте вам говорят делать одно, в другом другое. Причем информация настолько суха и скучно подается, что у вас начинают кипеть мозги. Приходится постоянно искать, как сделать один нюанс, другой нюанс. И, что самое главное, ничего не получается. Вы думаете, блин, да нафиг вообще этот инфобизнес создавать? Ничего не понятно. Нет, естественно, нужно сделать сайт. Нужно настроить автореспондер. Нужно создать рекламную кампанию в Яндекс, Яндекс.Директе. Научиться работать с соцсетями. Сделать прием оплаты на собственном сайте. Сделать партнерку плюс массу всего остального. Но понятно показать как. Это делается самым простым путем вам никто не может. Вы слышите только бубнеж, видите какой-то странный программный код, от которого волосы встают дыбом и все. В итоге, вот уже прошло несколько месяцев, а позитивных сдвигов к первым деньгам в инфобизнесе нет никаких. Почему? Да потому что никто не может объяснить и показать по шагам, как вам выполнить текущую техническую задачу. На вебинарах и тренингах вас продолжают посылать лесом в YouTube. Мол, там все найдете. Вам это не надоело? Если да, то сегодня вы наконец-то избавитесь от этой проблемы. Меня зовут Азамат Ушанов, и я занимаюсь инфобизнесом уже целое десятилетие почти. Проведя массу тренингов на эту тему, я продолжаю всякий раз встречать людей, для которых основным препятствием на пути создания своего инфобизнеса является именно техническая сторона дела. И это не их вина. Даже несмотря на изобилие курсов на техническую тему в российском интернете, проблемы остаются, потому что в 99% данных курсов там нет ничего полезного. Это не курс, это колыбельное. Вы смотрите этот курс и уже через пару минут ху -ху, все. Второе. В этих курсах, во многих из них, по техническим вопросам много лишней информации и мало того, что вам действительно нужно прямо сейчас. Поэтому мы решили создать для вас нечто другое. Мы решили сделать для вас не курс, а по кликовую систему, где внятно и понятно демонстрируется все то, что вам нужно именно сейчас. Мы назвали эту систему инфобизнес-клик за кликом. Вам нужно сделать свой сайт. Не проблема. Просто повторяйте то, что демонстрируется на экране и дело в шляпе. Вам нужно создать и настроить рассылку, свою серию писем. Нет проблем. Вам необходимо настроить автовебинар. Мы вам покажем. Под зарез необходим трафик на ваш сайт. Просто повторяйте за нами и он у вас будет. Причем... Я подчеркиваю, вы получаете не просто курс, а покликовую систему в виде мультимедийного чек -листа. Вы проходите эту систему, отмечая пройденные шаги галочками. В конце же... Ваш инфобизнес уже готов к работе. И наконец-то вы можете зарабатывать деньги, а не платить фрилансерам каждый раз. Пожалуйста, поменяй мне то на сайте, сделай мне то. Вы сами все сможете сделать, вне зависимости от уровня вашей подготовки. Эту великолепную систему для вас создал мой друг Кир Ященко. Это мастер донесения сложных вещей простым и понятным языком для любого пользователя. Давайте рассмотрим подробнее то, к чему вы сегодня получите мгновенный доступ. Система «Инфобизнес» клик за кликом разделена на 4 основных раздела. Первый раздел – настройка сервисов для инфобизнеса. Второй раздел – создание качественного сайта и контента. Третий раздел – настройка целевого трафика. И четвертый раздел – автоматизация инфобизнеса и личная эффективность. Давайте вживую прогуляемся по этим разделам. Итак, первый раздел называется «Настройка сервисов для инфобизнеса». Вот что вы узнаете. Вы узнаете, как настроить самые важные для инфобизнеса сервисы – Smart Responder, JustClick, e и многие другие. Вы узнаете, как поставить статистику и считать воронку продаж на своем сайте. Вы узнаете, как прикрутить системы приема платежей на свой сайт и принимать оплату онлайн. Вы узнаете, как сделать страницу захвата для сбора подписной базы. Вы узнаете, как сделать продающую страницу. Вы узнаете, как создать мини-сайт с таймером обратного отчета. Вы узнаете, как добавить на страницу продающую графику и собрать сайт как пазл, без технических навыков. Вы узнаете, как настроить вебинарный сервис для своего вещания в сети. Вы узнаете, как организовать доставку своих инфопродуктов на DVD чужими руками, плюс многое-многое другое. Второй раздел называется «Сайт и контент». Вы узнаете, как создавать красивые 3D-коробки для ваших курсов и инфопродуктов. Вы узнаете, как создавать контент, на который действительно есть спрос. Вы узнаете, как создавать красивые интеллект-карты. Как создавать и регулярно наполнять свой блог на WordPress. Вы узнаете, какие плагины лучше всего использовать именно для инфобизнеса. Вы узнаете, как создать свой сайт и загрузить его в интернет в два клика. Как делегировать создание контента без потери качества. Вы узнаете, как создавать мультимедийные презентации своих товаров и услуг. Вы узнаете, как написать книгу за 7 дней чужими руками. Как и чем бесплатно записывать видео с экрана вашего монитора, как управлять фрилансерами и пользоваться биржами контента, как настроить кросспостинг вашего контента на автопилоте, как сделать сплит-тестирование вашей продающей веб-страницы и ваших страниц захвата, плюс многое-многое другое. Третий раздел называется «Настройка целевого трафика». Вы узнаете, как правильно настроить контекстную рекламу своих информационных продуктов. Весь процесс будет показан вам клик за кликом. Вы узнаете, как подбирать низкоконкурентные поисковые запросы, чтобы без особого труда попасть в топ поисковиков. Вы узнаете, как работать в социальных сетях. Какие на данный момент существуют средства автоматизации и монетизации данного способа лидогенерации? Вы узнаете, как настроить социальные кнопки и социальные комментарии на ваших сайтах. И как сделать так, чтобы ваш сайт действительно был популярным, чтобы на него ссылались. Вы узнаете основы вирусного маркетинга, что, как, почему и вообще как получать новых посетителей и новых подписчиков вирусным путем. Все технические инструменты для этого будут вам продемонстрированы на вашем мониторе. Вы узнаете, как поставить скрипт за пости и скачай бесплатно. Вы узнаете, как легально покупать чужие рассылки. Вы узнаете, как следует организовать партнерский маркетинг так, чтобы он приносил вам самый горячий целевой трафик. Плюс многое, многое другое. И, наконец, четвертый раздел. Он называется «Автоматизация инфобизнеса и личная эффективность». Вы узнаете, как настроить автовебинар, вы узнаете, как настроить автотренинг, как настроить автораспродажу. Вы узнаете, как настроить автоматические серии писем, как внедрить авто автовидеомаркетинг. Вы узнаете, как поставить всплывающее окно с предложением «Подождите, вы забыли подарок», как у многих инфобизнесменов, и тем самым увеличить приток подписчиков как минимум на 25%. Вы узнаете, как удвоить личную эффективность и создавать по 2, либо даже 4 новых инфопродукта в месяц. Вы узнаете, с помощью каких программ и сервисов можно удвоить свое свободное время, потому что большинство ваших задач будет отныне автоматизировано. Плюс много-много другой полезной информации по автоматизации информационного бизнеса вас ждет уже в этом разделе. Итого, 4 раздела, настройка сервисов, сайт и контент, настройка трафика, автоматизация и личная эффективность. Это все, что вам нужно, чтобы создать действительно современный информационный бизнес. Воистину полная демонстрация секретов в наглядной форме клик за кликом. И все это вы получаете всего лишь за одну маленькую инвестицию, которая решит вам десятки больших технических проблем вашего информационного бизнеса. К слову, о деньгах. Как вы думаете, сколько все это стоит? Возможно, вы удивитесь, но доступ к системе инфобизнес клик за кликом стоит всего лишь 97 долларов. Взамен же вы получаете решение проблем настройки всех необходимых сервисов для ведения вашего инфобизнеса. Вы получаете решение проблемы создания вашего продающего сайта с высокой конверсией. Вы получаете решение проблемы настройки качественного целевого трафика на все ваши сайты. И, наконец, вы получаете решение проблем автоматизации и личной эффективности в инфобизнесе. У вас появится ясность, уверенность и, наконец, конкретные измеримые результаты в интернет-маркетинге, выраженные в деньгах. Ваши интернет-проекты будут успешно работать и приносить вам прибыль, а не только планироваться в голове. Мы можем просто посчитать. Сейчас вы хотите открыть свой информационный бизнес. Ваш первый информационный продукт может вполне стоить 49 долларов. И при настроенном сайте с высокой конверсией, и настроенным целевым трафиком, а также фишками автоматизации, которые мы вам расскажем и покажем, вы можете получать от 30 оплаченных заказов в месяц с нуля. Итого это чистая выручка в полторы тысячи долларов в месяц. За год же эта сумма превращается в 18 тысяч долларов с одного маленького проекта, который вы создадите самостоятельно у себя дома с помощью наших пошаговых инструкций. Что же будет, если вы позволите техническим трудностям вас победить? Это означает, что 18 тысяч долларов уйдут кому-то другому. Вы же в довесок потратите как минимум тысячу долларов на фрилансеров, которые криво-косо сделают вам то, что вам даже будет стыдно опубликовать в сети. Не лучше ли сделать одну единственную инвестицию в 97 долларов прямо сейчас и одним выстрелом решить 100% всех ваших технических проблем, просто повторяя то, что будет происходить на вашем экране? Не забывайте, что вы защищены нашей фирменной годовой гарантией на возврат денег. Вы можете воспользоваться нашей покликовой системой инфобизнес клик за кликом и вернуть все свои деньги назад, если эта система не решит ваши технические задачи. Поэтому зачем ждать у моря погоды? Оформите заказ сейчас, получите доступ к системе инфобизнес клик за кликом, а также ваш готовый прибыльный онлайн-проект, который вы сделаете сами. Совсем скоро мы без предупреждения поднимем цену на систему инфобизнес клик за кликом. Поэтому вот, что вам нужно сделать прямо сейчас. Видите оранжевую кнопку ниже этого видео? Смело нажимайте на нее, оформляйте заказ и доступ ваш уже через 5 минут. Доступ не просто к системе инфобизнес клик за кликом, а к реальности, где все ваши технические проблемы решены, а ваш инфобизнес приносит вам настоящую прибыль. На этом у меня все. С вами был Азамат Ушанов. Я желаю вам великолепного дня. Оформите заказ и получите систему инфобизнес клик за кликом прямо сейчас.